Здравствуйте, я тут вот забежал к вам в самом начале, чтобы вас предупредить, сообщить, что в данном видосе слишком много мата Только потому, что мне было очень лень его вырезать, запикивать и все остальное Так что если маты не переносите, то до свидания А если с матами у вас все хорошо и вы с ними на ты, то милости прошу Давайте посмотрим Подожди, а щит, что за хуйня? А, ебан, а он нам нужен? Вот именно, что это херня Зачем все, тебя откинул? Только я не его, нахуй Стой, стой, иди сюда А че он делает? Да он тебя от зоны защищает А, иди да? Сюда. Забыл, иди сюда Блять. я забыл, че у меня на ку Че я делаю на ку Смотрите, отслышься, как он за лупу, За лупу покажешь, давай Нет, отслышься, сюда. А че у меня на ку? Блять, я пальцы нахуй переломал, ебать Это что за хуйня? Уу, уу, уу. Он нас собирал, хуйни какой-то, блядь. Здесь нас собирал. Ну, возможно. Блядь. Каса, вс ⁇ за хуйня, блядь. Оливь же. Блядь. А, не пигай, это тоже стоит. А, пица. А, блядь. Что ты там? <свист> вот что! <свист> в орех я не играл лет таки 500, поэтому вот вам самая моя первая катка за все это время, что я не играл в него. <свист> Они на <наших> <свист> ну, текать-то я умею. Это мой профиль. Я заметил. Я заметил. Ай! А ты-то куда, ёбаный? Пускай они на меня свои Патроны потратят, постреляют. Блять, то есть мне к тебе лучше не бежать, да? Не-не. Пошел. Шлем, вот эту херню. Шприцов пару штук. Возьмем мобильный маяк. О, маяк есть? Ну какой-то мобильный маяк. маяк ну, был. Нажми, аль. Нажми аль, ты меня а? тут ресни прям. О, и рейс меня, короче. Каким сейчас он прилетит. Да погоди ты, сейчас он прилетит. А, ёптвою, б твою. Не стой поднимать, убьет, Не лезь, она тебя зажрет! Давай, космос, блядь, Илон Маск курит в сторонке, нервно. но Только держи до самого конца. Держи, не отпускай <связать> Ой, он сломался, слышь Да он, одноразовый Он, пр он пропал <связать> Он такой же одноразовый, как и я хе <связать> Бой <Boy. связать> А, а, лагает Пять фпс Балдушь вообще, да? Э, ты куда? <связать> У меня время из подруг выносит, слышь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 А в следующем моменте Егор подумал, что он проймал и решил показать свою скиллуху Ты, короче, показывал один раз Запоминаешь, да? Ну, сейчас ты умрешь. Не Ну, как бы так я тоже умею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 Да ебаный ты, сука, иди сюда, блять, я пойду лутанусь. Ты, блять, все тут позабирал, о, это мне нужно. У меня вроде было бы да было слышу, два, куда? сука, блять, блять, сука, хули ты везешь, куда хуя себе, блять, еще и бустанусь, блять, ебанусь. Ты чё нахуй <смех> припизнула, <блин. смех> блядь! Блять, я чуть на каемке не застрял. Где а <смех> <здесь> все, <смех> блядь? <смех> блять, подожди, я, я застрял. Блять, где он? <смех> вот он, блять. Уху! Блять, хули меня сюда тянет, таёбаны. Сука, я пизда, я застрял. Бля, я врезался, Мальца. Так, бля, где? Да я уже выстрел. Давай. Так, блядь. Юпи. Блядь, сука. В крышу врезался. Тиу. О, засевится на баннере, на баннере. Давай, давай. Сука. Не получилось. А идея была хорошая. Пиу, Блядь. О, давай сейчас засыплю, знаешь? Опа, да блядь, она откидывает. Опа, так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, засыпился, засыпился, сука. Да, блять, сейчас, сейчас. Оп, да блять, куда? Опа. Блять, вернитесь в бой. Что? Ты прикинь, там нельзя сейвиться. Да? Да, он тебя потом убьет, нахуй. Блядь, чем мы занимаемся? Сука. О, там, кстати, вот на мотоциклах на этих можно конять или нет? Не, нет. Да сука, дай мне, сука, пройти. Да что за хуйня, блядь, меня сдувает. Пиздец. Ну-ка, я с о, слышишь, стой, встань, сядь Я сейчас ускорение нажму Давай, блядь, сука Смотри, у меня зарядится Да, ты заебал на месте. Я подпрыгну еще Раз Два, два. три Блядь, три. о, ну чуть-чуть сдуло, прям вообще чуть-чуть Да, ну правда Да, не ну, о блядь, чем Блядь, осталось, два склада, никуда Ну и прям припасы прям не знал Пам М -м. О, ты че, человек? Слышь? Блять! А -а -а! Сука! В общем, сейчас вы услышите разговор двух взрослых мужчин, которые обсуждают козявку. Да. Козявку из носа вытащил Сука. Она там наросла такая-ка, простая. Смотри, я тут сейчас ковырял на то такая голдэшка просто. Локоть, наверное, блядь. Ебать, ты, блядь, сука. Еще, наверное, вкусная, а ты, блядь. блядь. Ей, не пробую. Да по-любому соленая какая-то. Горькая, суховая. Так ты, блядь, <свят> ты на хлеб положи, что ли. Соленая, блядь, ну. Тогда. Может, колбасы, блядь. Так нам даже майонез не нужен. Ч там уже дробятся, блядь? Да я стреляю. Да я а! Помогай! Помогай! Блять, куда помогать? Да помогай! Серега! Где? Входи просто в Стреляй по ней! Да стреляй ты по ней! Бля! Стоит! Да вс, блядь! Я не понимаю, просто что происходит! Я смотрел в ее лицо. чтобы <смех> знать врага в лицо. Блять! Где? Где? Вот да сзади, блядь! О! <смех> Ты где? Ой! Да не надо, убивай его нахуй! Да все блядь. уже! <смех> Мы должны кого-то убить! понял, ставишь, ставишь, бля, короче, поставил цель, бить. Ага. Серёга, они без хп, блядь. Где? Да возьми а? нормальную пушку, стреляйте, блядь. Давай, давай, хуярь, обоссыли его. На. Да я сам обоссался, и меня ещё добавок обоссали. Братья, они вообще какие-то додики, лебаные. Они без щитов вообще. Додики? Это мы с тобой додики. Согласен, мы с тобой додики, блядь. О, ой, ой. Ой, вкус. Блять. баная, гулять, кольцо сужается! Стой! Я умираю! Сука! Я такая зихера! Ну так же нельзя! Давай вот сюда нахуй. Плохо А ты что, ебанутый, мы нас уже убили. Наебать сюда пол сырвака летит, я лахую Ну тогда. Мы снизу зайдем, снизу лети, вниз, лети. Понял? Ты меня кинул? Да Давай смысл Бля! Идем пиздить ногами. Сука, не получилось. Ой, блять. О, блять. Где, откуда? Блять! Сука, пошел, блять, а, ебать! А, да. Я пиздился, А. Тихо так Спасибо тебе за просмотр, надеюсь тебе понравилось, надеюсь у меня получилось поднять тебе настроение. А это был Apex Legend, он же Орех, с вами был Snemix, это я, ну и Егор. Ссылочки нет ссылочек. Но лайки я от вас жду Может быть даже комменты вы напишите Какие-нибудь интересные Потому что я хочу почитать ваши комменты Вы можете мне что-нибудь предлагать Благодаря комментам вы можете оказаться В конце видоса Не знаю насколько вам это важно В общем все, всем удачи, всем пока